Ребята, занятие окончено. По этой теме есть вопросы? У матросов нет вопросов. Тогда запишите домашнее задание. Похоже, где-то пожар. А вдруг война началась? Нам всем конец. Ребята, без паники, я сейчас схожу к охраннику и узнаю, в чем дело. Успокойтесь, вы в безопасности. Ну, почти. Среди вас появился один предатель. Вам придется вычислить его ценой своей жизни. На диване лежат маски и талисманы. Возьмите их с собой, прежде чем пойдете выполнять задание. И помните, предатель где-то рядом. Будьте внимательны. Желаю вам удачи. Да начнется игра! Ребята, я не хочу умирать. Никто не хочет. Хватит ныть, пошли лучше выполнять задание. Дело говоришь. Одного из нас убили. Что будет дальше? Мне кажется, я знаю, кто предатель. Это Вика. Ну да, лучшая защита – это нападение. Хватит ругаться. Давайте начнем голосование. Нам пора нужно выполнить хотя бы одно задание действительно вперед Что здесь черт возьми происходит? Вы говорили о нападении, помните? Это вы предатели. Да. Но у нас двое убиты. Как вы это объясните? Ну, а может среди нас вообще нет предателя? Вранье. В оба предатели. Только видно, как друг друга прикрываете. Осторожно сзади! Я, Я вас ненавижу! Помогите! Нет! Стоп. Срочно! Нужно объединить усилия. Талисман! Так точно. Работа в команде вернула наших друзей к жизни. Теперь мы снова вместе. Пора восстановить справедливость. Да. Огонь! Я, Огонь! Я, Огонь! я даже. Подумать не мог, что вы окажетесь такими дружными! Командная работа! Неудержимое желание помочь другу! Доверие! Это залог победы в любой игре! Даже в игре! Под названием жизни!